Всем привет! Доброе время суток! Сегодня рассмотрим ловушку на фазанов вот такого вот образца. Первая ловушка у меня сделана была тоже по принципу мышеловки, но только задняя часть была из рыболовной сетки. Отслужила она мне, верой и правдой, три зимы. Ловила и по два, и по три фазана сразу, но ну, в этот раз я решил сделать полностью металлическую, так как комментарии, как, как же лисы, зайцы, волки и тому подобное. Ну отмечу то, что в нашем регионе есть конечно лисы и волки, но на, ловушка стоит у меня на огороде, зайцев здесь нет. Ну в принципе только одни фазаны, куропаток тоже нет. Фазанов достаточно очень много разводилось, так как в конце огорода речка течет кустарники вот, могу показать то есть рай для фазанов стоит ловушка сразу на огороде потому как фазаны идут э, ближе к дому питаться им нечем зимой особенно когда снег ну это вот сегодня, сегодня у нас 6 февраля выпал второй снег в этом году ночью шел снег ну и сантиметров 5 Насыпало. Ну а теперь рассмотрим саму ловушку, в чем ее преимущество от других. Ну, во-первых, простейший механизм, это механизм заряжания идет такой, как на мышеловке. Вон вы видите, кормушка с кукурузой, штырь, ну то есть в принципе все то же самое, как и в обычной мышеловке. С задней части у нас выполнена вот такая вот дверца. За основу я брал сетку из старого холодильника полка. Снизу барашек вот такого плана. Вот петелечка. Закручиваем. Это для удобства заряжания, так как и длина ловушки 80 сантиметров неудобно заряжать. Ширина ловушки 48, а высота 45 сантиметров. Каркас поваренный полностью из прутьев, обшитый сеткой. Ну что хотелось еще сказать. Правда. Нижняя часть дно, выполнена из металла. Металл я не стал покупать специально. Это боковая часть от стиральной машинки автомат. Ну, и от нее я и плясал. То есть длина ее была 80 сантиметров, а ширина 48. Валялась она, порезанная эта машинка, не один год. Вот, в принципе, и пригодилась. По-другому применить ее, это железо, ну, в принципе, некуда, так как оно тонкое да, в нижней части я поделал отверстия для того, чтобы, когда у нас влага, чтобы вода уходила вниз. В чем преимущество железа от сетки и от дерева? Дерево, так как он, особенно в этом году зима у нас не морозная, а в основном сырость, дожди, дерево набукает. И в случае переноса к, э, ловушки она становится тяжелая USB, хоть оно не раз это самое не расплывается, скажем так, а просто берет себя воду и все. И становится тяжелый лист. Сама ловушка тяжелая. Сетка. Сетка хуже чем? Хуже, в принципе, почему? Вот когда мы сыпем кукурузу, между и кукуруза проваливается и уходит в почву. За ночь выпал снег. Снег притрусил эту кукурузу. То есть вам надо заново насыпать наживку. Кукурузу, там пшеницу, без разницы, что вы будете сыпать. Но лучше всего, конечно, фазан вводится на кукурузу. Именно желтую. Не белую, а желтую. А так вы взяли рукой, почистили, снег убрали, раздвинули. Главное, чтобы сверху была кукуруза. Видно ее желтенькую. И все. И фазан. Так как они лазят по огородам, они, в принципе, кукурузу видят и знают хорошо и лучше всего ловится на нее пшеницу сыпешь, конечно ловится но уже хуже что передняя часть у нас выполнена вот сделана такая дверка которая ходит по полозьям по роликам эти ролики и эти полозья это мебельные для мебельных э, для ящиков длина их 60 сантиметров я покупал, но можно купить и меньше было на 50 в принципе хватило вполне с головой, но все зависит от того какую вы высоту делаете для удобства заряжания с каждой стороны поделаны вот такие вот крючочки вот здесь намечено маркером отверстие когда мы поднимаем, вставляем с одной стороны и со второй такие вот штырьки и вот эти штырьки придерживают переднюю часть, чтобы она не сработала, чтобы можно было зарядить. Заряжается элементарно, вот сверху веревка, прикручена через ролик. Ролик я брал из старых багетов, приварил на арматуру, взял, так как у нас дверька 60 см, сама которая закрывается, захлопывается, то есть пруд я взял, отрезал с арматуры, на десятки, на 70, ну и усилил его, чтобы он меньше играл. Многие скажут, что такая ловушка неудобна при транспортировке. Да, я не спорю, так оно и есть. При транспортировке, если ее вывести куда-то, она неудобная. Слишком высота большая и все остальное. Эту часть можно сделать съемную, наварить сюда полосу. Поставить уши сюда и на болты ее закрепить. То есть вы по месту, когда приехали, выгрузили ловушку, взяли здесь на два болта прикрутили здесь на два болта прикрутили полосу так, с этим штрем. Ну и в принципе будет у вас достаточно транспортировочная ловушка. Поставил с этой стороны ограничители. Вот такие вот, для того, чтобы когда дверька верхняя, Точнее, дверька поднимается вверх, чтобы ее не перекашивало. Поставил вот сюда вот такие вот ограничители. Поэтому она стоит все время ровненько. Да, пробовал ставить леску и рыболовный шнур. Ну, от веса растягивается. Кормушка, точнее, дверька опускается очень низко. И взял за основу натяжителя. Это для бензопилы шнур для заводки. Покупался когда-то. Вот у меня лежал, я его взял. Он не растягивается, ничего. Ну, что еще хотелось бы сказать. Вот еще покажу вам сейчас. Вот сделанный скос такой. Стоит в конце скоса для чувствительности. Когда фазан подойдет, начнет клевать кукурузу она сыграет и задняя часть, точнее передняя часть, ловушки закроет клетку и, в принципе, позанглохла клетки. Вот так мы ее теперь закручиваем, точнее собираем ее. А для того, чтобы удобно было заряжать, я сделал вот такой крючочек, чтобы придерживал сетку. Вот мы его раз в сторону чуть. Все. опустили поставили шайбу и таким вот барашком затянули все ловушка в заведенном состоянии готова для поимки по всем пока до новых встреч подписывайтесь ставьте лайки ну я думаю для тех кого интересует то что Именно если есть лисы, волки, там порвут сетку и так далее, то с этой ловушки, даже сюда, если и лиса, и волк попадется, то уже никуда не денется. А для транспортировки и удобства переноса ловушки поделал вот такие вот ручечки сбоку, с одной и со второй стороны. Надел пластиковую, металлопластиковую трубу на 15 ну, в принципе, вот и все, что хотелось сказать. Всем пока, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.